Представляем вам обзорный видеоурок по программе «Фотоколлаж». Выберите новый проект. Чтобы создать коллаж с нуля, вам нужно самостоятельно настроить необходимый размер страницы. Обратите внимание на возможность выбрать нужное разрешение и настроить ориентацию листа. Во вкладке «Шаблоны страниц» уже представлены заготовки коллажей. Выберите шаблон и оформите страничку по своему усмотрению. Не хотите придумывать дизайн? Найдите нужный вам коллаж среди тематических шаблонов. В каталоге представлены яркие детские шаблоны, романтичные свадебные шаблоны, праздничные новогодние заготовки, шаблоны «По временам года» и многие другие. Вы также можете создать неординарные открытки и приглашения с фотографиями. Сделаем коллаж на основе готового шаблона. Для выбора заготовки перетащите фотографию на страничку коллажа. Если необходимо, измените размеры фото или расположите их в иной последовательности. Вы можете изменить или дополнить готовый дизайн. Попробуйте настроить тени или контуры у фото. Перейдите на вкладку «Свойства изображения» и укажите необходимые параметры. В окне предпросмотра вы можете сразу видеть сделанные изменения. Не понравилось, как расположились фото в рамках? Не проблема! Каждое из изображений можно кадрировать. Настройка фона коллажа. Попробуйте разные варианты оформления подложки. Цвет. Градиент. В редакторе вы можете выбрать не только цвет градиента, но и его тип. И, может, вам подойдут текстуры из встроенной коллекции. Примерьте несколько вариантов и выберите лучший. Также у вас есть возможность загрузить собственное изображение для фона и сделать дизайн шаблона уникальным. Продолжим украшать наш калаш и добавим ему «Обрамление». Используйте готовые варианты рамок из встроенного каталога. При необходимости изменяйте ширину, чтобы рамочка гармонично сочеталась с темой коллажа. Добавление рамок и фильтров Добавьте своему коллажу оригинальности, изменив рамки у фотографий. Помимо рамок, вы можете менять и перемещать клипарты, добавлять украшения, применять фильтры. Перейдите на вкладку Маски и перетяните нужный вариант на фото. То же самое можно проделать и с фильтрами. В каталоге программы представлены сотни вариантов оформления фото для различных стилей коллажа. Украшение коллажа, текст и клипарт. Чтобы добавить надпись на ваш коллаж, перейдите на вкладку «Текст и украшения». В поле «Новый текст» введите надпись. Расположите текст на странице коллажа с помощью мышки. Не нравится стиль? Вы можете с легкостью настроить нужный цвет и шрифт. К тексту можно добавлять различные эффекты. В вашем распоряжении коллекция градиентов и текстур. Шаблон коллажа можно украсить клипартом. Перейдите на вкладку Клепарты и выберите нужный из тематических разделов. С помощью мыши переместите клипарт в нужное место. Готово. Работа со страницами. вы можете добавить несколько страниц в проект, а затем вывести их на печать. Текущую страницу можно скопировать и изменить необходимые элементы. Хотите совершенно иной шаблон? У вас есть возможность добавить на новую страничку коллаж с другим дизайном. Как выглядит шаблон открытки. Добавим фото. Готовые коллажи вы можете сохранить на компьютере или вывести на печать. Выберите принтер, введите нужные параметры для печати, количество страниц и готово! Начните создавать красочные фотоколлажи уже сейчас.